Всем привет, с вами Александр, сегодня прогуляюсь по городу в сторону, куда я раньше не ходил, в среднем сторонном площади, здесь на Ленинском 18 открылась территория после ремонта, Весь сентябрь у них бизнес-ланч 200 рублей, не весь бизнес-ланч, но который сборный был у них, просто как-то заходил, они были закрыты, а тут смотрю, открылись. Столовка у нас появилась. В Калининграде не так много столовок в центре города. Это во многих городах, там в Сочи. Очень много столовок. А у нас как-то редкость. В основном кафешки. Давайте я зайду во двор. А то по центральной улице. Я потом выйду на центральную улицу. Там наверху веранда тоже там, вот ягитория. Я помню, сидел как-то там, ну уже год назад, есть помойка, и постоянно ходили бомжи на помойку. Один ушел, другой пришел. То есть я так удивился, думаю, неужели у нас так много бомжей. Сейчас вроде бы не видел, нет. Этот двор без ремонта. На московском заканчивают ремонт дворов. Скоро сниму видео, как они сделали. А здесь обратил внимание, что ремонтов нету. Вот такие дворы, ну, конечно, убогие дворы, ямы, это центр города. Сейчас выхожу на Ленинский проспект, видите, брусчатка осталась старая, это вот люк старый немецкий. небольшой сквер вот этот заборчик еще с советских времен здесь стоит чугунный наверное вот это мне не нравится то что стоят вот эти вот магазинчики или как они там киоски как их назвать и такие страшные изнутри там вот впереди нормально выглядит а это не очень. А как тут по Здесь постоянно много народу на этой остановке. такой красивый есть у нас трамвайчик Когда его купили, сколько криков было, что за него столько заплатили Достаточно дорогой Так он один и остался у нас Польский трамвай Впереди Дом Совета Здесь торговый центр Плаза Кому не нравится Дом Советов, нужно посмотреть на Плазу. Вот она реально стремная. А Дом Советов вполне нормально смотрится. Советов особенно не нравится приезжим. Люди редко говорят, что он им он не нравится. Ну, то есть никак к нему не относятся. Многим нравится. А приезжие очень недовольны. Хотя, ну, мне кажется, достаточно оригинальное здание. С другой стороны покажу подвал Королевского замка. Здесь есть подземный переход. В Калининграде всего несколько подземных переходов. Как-то того очень большая редкость для нас. Этот построили давно, но его очень мало используют. Вот такие развалины. Московский проспект Сразу становится тихо.